анна цинту здрасте андрей андреевич хотела узнать какие практики можно сделать беременной женщины с радостью все кроме дыхательных я с радостью прошла ваши советы. почти два года назад слушала некоторые вебинары вы рассказали как что можно делать для беременности М -м -м, прошла успешно ребенок красивый здоровый родился поискала в архиве никак не могу найти эту тему эта тема называлась у нас э -э тема называлась у нас очарование партнера Первая и вторая часть купите себе этот семинар там все есть о, о том как выносить ребенка и так далее могу сказать чтобы ребенок был красивым можно приобрести картиночку очень красивого ребенка особенно советую маленького кришну допустим там очень красивая картинка ребенка И возжигать рядом с такой картиночкой палочку ароматическую и читать мантру смотрите если вы хотите чтобы родился ребенок богатым то тогда возжигать палочку рядом с Ганешей. Если хотите, чтобы девочки, знаете что, девочки, хотите, чтобы везучие богатый лакшми. А если хотите, чтобы ребенок имел очень красивый внешний вид и очень нравился людям, то обязательно Кришну. Мантра лакшми, ом шрикали, мантра лакшми какой-нибудь там, ом хрим шрим намах, мантра ганеши ом гам ганапатая намаха, мантра кришне Кришна Кришна хари, хари Рама Рама Харихарья. И читайте там какое-то количество раз э, мантру, также можно положить картинку Кришны, Лакшми и Ганеши под подушку себе, где вы спите, тогда ребенок родится и красивым, и богатым, и успешным, еще и таким быстрым, проворным, веселым.